Когда одна команда выигрывает у другой команды на таком уровне, в финале NBA, 4 матча, все с разницей в 15+, то тяжело говорить о какой-то незакономерности этого результата или какой-то сенсационности, или о том, что как бы, в Майами были какие-то шансы. Сан-Антонио выиграл в принципе заслуженно, выиграл э, с большим запасом. С запасом физическим, с запасом атлетическим, защитным, атакующим. Практически, если брать какие-то критерии баскетбольные, практически по всем критериям Сан-Антонио был на голову выше Майами. Наверное, гениальность Поповича, его решение посадить Сплиттера, выпустить вместо него Диало. Выпустив Диало, Сан-Антонио начал играть по-другому, больше движения мяча. Они и так двигают мяч, но начали еще больше его двигать по нескольку заслонов за атаку, и Майами не сразу, но поплыл. Даже учитывая проблемы Паркера со здоровьем, его больную лодыжку, и мы видим, что он практически не шел под щит, по крайней мере, в первых двух-трех матчах, даже, наверное, в четвертом тоже, он основном атаковал с дистанции, он в основном дирижировал атакой, но сам в проход не лез. Даже учитывая наличие такого Паркера, не 100% готового, все равно Сан-Антонио был сильнее, не, не шло у Паркера, выходил Джинобили, э, начинал буксовать Джинобили, выходил Милс. постоянная ротация, постоянное давление приводило к тому, что Майами периодически не знал, как бы, куда ему бежать, кого держать, на, на периметре игроки э, Сан-Антонио после трех четырех 5 передач оставались одни и спокойно забивали э, открытые трехочковые броски. Наличие двух практически равноценных составов, э, наличие такого ДИАО наличие прогрессирующего с каждой игрой Леонарда, наличие большого трио. Ну, все эти факторы отдельно и по совокупности принесли с Антонио долгожданную пятую чашку под руководством Грега Поповича.